Деяния, и, соответственно, весь процесс смещения, он носит чисто юридический характер. С ними не соглашаются другие ученые, которые говорят о том, что импичмент никогда не может быть чисто юридической процедурой, в нем обязательно есть...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 это расследование ни к чему не привело. И тогда демократы э, придумали э, новое основания для импичмента. По первой статье обвинений превышение полномочий за проголосовали 230 законодателей против 197. По второй статье за забыли 229 законодателей против 198. Причем никто из республиканцев не поддержал импичмент Трампу по пункту превышения полномочий. Это сугубо политический процесс. Посмотрите, как по-разному с юридической точки зрения интерпретируется поведение Трампа в разговор с Зеленским.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 Импичмента. Во время пресс-конференции президент России Владимир Путин также прокомментировал ситуацию с импичментом. Нужно пройти Сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство и вряд ли они захотят представителей своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы и одна партия, которая проиграла выборы, демократическая партия, она добивается результатов уже другими способами, другими средствами, предъявляет Трампу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 Эльвира Зорина, Мурат Хафизов, Универньюс.